Всем здравствуйте. Поехал сегодня на Вороне испытывать вот эту штуку. До этого был без него. В общем, одного лося я одиночного видел. Самый большой, который из предыдущих видео был, где их там три штуки бежало. И два раза потом натыкался на быка с коровой. Но уже свет там, света не хватало, квадрокоптера я их видел один откликался, метров 150 не вышел, второй метров в 300 остановится, постоит корова идет и он за ней сейчас не знаю, что у нас с вороном получится, не получится если получится, то еще большой вопрос, получится ли заснять Потому что сейчас 15 минут, наверное, флешку включал, камеру, вернее, флешку она у меня никак не видит. Ну, вот такие дела. Ворон у меня кого-то, похоже, стал слышать или видеть. Периодически смотрит в ту сторону. Все чаще и чаще. идет только причем это корова вроде похоже тут с быками напряженка слабенький должен тоже на нее тут. Сейчас попробую еще окнуть Идет, облизывается Нравится и урон. Чаться не буду. <и> <и> <и> <и> Нет, что-то мы ей не понравились, в общем. Бегает метров восемьдесят до нее было. Один раз Маленько меняет Чуть-чуть правее начинает смотреть Чем изначально Значит, кто-то движется Я пока ничего не слышу Надо на ворону смотреть Слышно, не слышно, не знаю. Фыркает прям очень вдыхает в себя запахи. Нет, какие-то звуки слышу, вот сейчас откуда ворон смотреть будет влево Или там какой-то лось тоже, как и я, учится Пока я никого не вижу. себя ведет либо все-таки кабаны, либо лось. сместился И он там он где-то идет И будет. И сидишь и думаю То ли сваливать надо отсюда То ли дождаться Кто все-таки интересно же Может уже тоже тут ягеря услыхали объезжают а может это они и крадутся по кустам Подветренной стороны забегает. Ну что, видно уже вообще уже плохо эта камера, тут засветляет еще маленько. Я так не вижу, как без нее. В общем, зверь какой-то сместился вправо, причем что то по кругу метров пятьсот, наверное. Ворон периодически поглядывает То правее, то чуть-чуть левее Последний раз, где я слышал Ветки хрустели, что кто-то побежал В ту сторону, да, ворон? В общем, вот такой вот индикатор Самый лучший Наличие зверя Чувствует очень хорошо и видит ну, все сторону дома будем двигаться собаки затихли Оази где-то в той стороне вроде потарахтел еще все у нас вот такая красивая ну, ладно всем пока